Приветствую вас, дорогие друзья. Вернее, мы приветствуем вас. Как вы уже догадались, у нас сегодня э, мультипликационная рубрика. И в списке у нас 6 мелодий. Зачитаю, так сказать, весь список. В гостях у сказки э, песенка Капитана Врунгеля, она же тема из мультика. Э, Чип и Дэлл. «Дрозды», ну не совсем мультяшная, она вообще не мультяшная, просто решил разбавить чем-то. А, «Песенка в курения, остров, свекровь, э, сокровищ» и э, пись, «Песня Присциллы. Вот шесть мелодий у нас сегодня в разборе. Поехали с первой, начнем. В гостях у сказки». пефан Каенко, прям А тут ну, узнали мелодию. Дальше песенка Капитана Врунгеля, она же главная тема. сложные нотки подходят сразу без э, транспонирования в другую тональность так далее чипы дэлс сонг до да? чипы дэлс rescue rangers вот так она звучит по-английски так значит суль минор Ой, это ой, ой, ой, тоже. Повтор есть, да, и еще потом раз, Ого. то есть три раза модуляция происходит, чип-чип-чип-чип и -чип -чип -э То есть вот основная получается. Ну и в общем-то можно переложить. То есть да, готовая мелодия, известная тоже. Из детства, до да? Дрозды. Это та самая песня, музыка Шаинского. Вы слыхали, как поют Дрозды. Значит, Реминор. Видимо, так тоже можно даже и не стараться переложить другую тональность отличная в этой тональности подходит так песня о вреде курения means that Такая прикольная песенка тоже, вот. И так э, прес, песня "Престылы", значит тоже Роминору. Так, видимо. И читаю без аккордов по фортепианным нотам, поэтому раз, Припев, видимо, на миф. Вот так, видимо. И пошел припев. А, ля, по... ля, ля, ля, в общем-то, тоже можно разобрать, поскольку она готова практически. Только надо гармонию выписать и по гармонии уже играть. Ну, вот таких шесть у нас, скажем так, мультипликационных песен получилось. Да? Ставьте лайки, пишите комментарии. И э, буду уже следить, исходя из ваших комментариев. И буду делать разборы победивших мелодий. Все, пока.